Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный зимний наборчик. Шапочку я вязала спицами, крючком вязала снуд. Снуд я вязала крючком номер 4, шапочка у меня 4,5 спицы чулочные. Вот Пряжи я брала за основу довольно-таки крупненькая, это Alize Lana Gold Plus, довольно-таки красивая классическая пряжа полушерстяная, как вы видите, она крупная, и из-за этого получилась крупная красивая вязка, которая на сегодняшний день является очень модной и актуальной. Сейчас также очень является актуальным, чтобы вязать, допустим, шапочку спецами, а с крючком, либо же наоборот. Вот я таким вот принципом и связала. Шапка у меня классической высоты с отворотом. Можно такую шапочку связать без отворота, удлиненную, эффектом чулка, шапки Бини. Вот Я выбрала почему-то вот такую, мне понравилось. Сейчас очень модно также с двумя отворотами, но, честно говоря, когда крупная вязка, крупные спицы и ниточки, то это очень-очень громадско. Я сделала на шапочке такой замечательный переход петелечек для того, чтобы сделать красивый отворот, который будет плотно прилегать к голове. Размеры можно точно так же менять, у меня шапочка рассчитана на обхват головы 54 см, я вязала для себя этот наборчик, можно сделать 56-59 то есть в зависимости от вашего обхвата головы, я дам ссылочку в описании под этим видео более подробно, где вы сможете рассмотреть, как связать вот такую замечательную шапочку, точно так же я даю рекомендации, как можно ее видоизменить. Теперь снуд я вязала на основе детского снуда. Он у меня вот такой вот в дырочку. Благодаря этому он является не паркинг, но он полушерстяной. И вот так вот собирается на шее, поэтому он довольно-таки теплый. Вообще, на самом деле, сам набор сам по себе очень-очень тепленький. Вязала я его для себя на зиму. Вот, конечно же, кому понравилось, обязательно ссылочки все оставлю на пряжу. Оставлю в комментариях, пишите, кому понравилось. Вот, конечно же, обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал. Всем хорошего дня, пока-пока!